Всем привет! Так, это первый тестовый выход в прямой эфир меня. Я вот разбираюсь, как здесь, что делается, потому что планирую проводить такие встречи, периодически Насколько это будет возможно заменяет скажем так еще один опыт опыт опыт общения с со общение с с, с, с я очень люблю разбираться в новых программах, поэтому вот я сейчас здесь пытаюсь что-то настроить, навалить, показать, пробую. Мой канал работает недавно. Вот, заходи, кому интересно, заходите, очень, на мой взгляд, интересный и, скажем так, я его стараюсь делать познавательным, вот, записываю я в основном, стараюсь одним, когда но иногда делаю и монтаж. В чем я еще слабенько, но уже разбираюсь. Так что если вы зайдете и посмотрите мои, мои видео, не судите меня строго, я начинающий, я пытаюсь делать что-то. Интересно, что-то познавательно. Я даже не, сейчас не знаю, слышит меня кто-нибудь или нет. Вид, видно, что зрителей у меня сейчас в тестовом выходе ноль. Вот. Но это нормально, потому что я никому не говорила, что я выйду в прямое эфир, в прямое включение в, в сеть, так да, что это это было, это спонтанно, это для меня сейчас интересно, буду дальше разбираться, как это работает. Вот и надеюсь на что следующее включение в, в сеть будет уже с садовыми так завершить.